Добрый день! Сегодня мы посмотрим, как можно эффективно работать со списком справочников в окне базы НСИ, группировать справочники и находить нужное. Не секрет, что справочников базовых цен на проектные, изыскательские и реставрационные работы достаточно много. В системе PIR их около 400, и это не предел. Постоянно выпускаются новые справочники и актуализируются существующие. Для эффективной работы и быстрого поиска нужного справочника специалисты компании «Инфострой» рекомендуют вам использовать следующие инструменты. Группировка по уровню цен и типу справочника. Эта группировка включена по умолчанию и позволяет нам видеть справочники в разных базовых уровнях и, соответственно, разных типов на проектные работы, на изыскательские работы и на реставрационные работы. При необходимости можно также включить группировку по выпускающей организации. И в этом случае на узле типа справочника у нас появятся дополнительные узлы группировки по выпускающей организации, например, Центр инвестпроект, Моском архитектура и прочие организации. Глядя на список справочников, можно увидеть, что на некоторых из них есть специальные значки – зеленый крестик, или черный прямоугольник. Это специальное обозначение, которое указывает, что справочник включен в Федеральный реестр сметных нормативов, зеленый крестик, или справочник не подлежит применению, то есть отменен. Наименование отмененных справочников выделяется бледным шрифтом. И если навести курсор на отмененный справочник, то всплывает подсказка, на какой справочник он заменен. В данном случае раздел «3» сборника базовых цен на проектные работы для строительства заменен на справочник с шифром СБЦП-2001-13 «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности». Отмененными бывают не только справочники, но и отдельные главы и таблицы справочников, как, например, в СЦ-9101. Когда мы его раскрываем, то видим, что на значке главы 1, 2, 3, а также 10, 11 и 12 тоже стоит обозначение «Глава отменена» и их название выделено бледным шрифтом. Для того, чтобы при составлении сметной документации случайно не выбрать расценку из отмененного справочника или отмененной главы таблицы, можно воспользоваться инструментом «Скрыть все отмененные справочники». Это кнопка, которая находится левой вертикальной. Панели инструментов, и при нажатии убирает все отмененные справочники и главы из списка видимых справочников в базе НСИ. Вот сейчас мы видим, что отмененные справочники у нас не показываются. И сборники 9101 отмененные главы также не отображаются. Для организаций, работающих с бюджетными средствами, также важно выбирать расценки только из справочников, в которые входят в Федеральный реестр сметных нормативов. Такие справочники у нас отмечены значком ⁇ Зеленый крестик ⁇ Для того, чтобы справочники, не входящие э, в реестр, не отображались в окне базы НСИ, можно воспользоваться инструментом ⁇ Показать только входящий в Федеральный реестр ⁇ В этом случае во всех уровнях цен... Мы с вами будем видеть список только тех справочников, которые входят в ре федеральный реестр сметных нормативов. Например, список справочников 95 -го года, входящий в федеральный реестр сметных нормативов, и список справочников базовых цен 2001 -го года, которые включены в федеральный реестр сметных нормативов. Для того, чтобы найти какой-то определенный справочник, можно воспользоваться пунктом меню «Поиск», «Справочников», «Выполнить поиск». И в открывшейся форме следует внести ключевое слово из названия нужного справочника, например, «Автоматизированный», а также задать область поиска, уровень цен, если он нам известен, например, в ценах 91-го, или в ценах 1995 -го года. А если уровень цен нам неизвестен, то по типу справочника во всех проектных справочниках, в изыскательских справочниках или в реставрационных. После того, как задано ключевое слово и область поиска, можно нажать кнопку «Найти». По ключевому слову в системе PIR нашлось 6 справочников базовых цен. Сузить поиск. Можно путем включения таких инструментов, как искать только в действующих справочниках, только в действующих найти. А теперь мы видим, что нашлось 4 справочника. Все отмененные исключены из результатов поиска. Или можно включить поиск справочников, только входящих в Федеральный реестр сметных нормативов. Только справочники, входящие в Федеральный реестр. Найти. И в этом случае в результате поиска останется только один справочник, действующий и входящий в Федеральный реестр смертных нормативов сбцп 200122. 22 автоматизированная система управления технологическими процессами. Для того, чтобы перейти к этому справочнику и начать выбирать расценки, нужно два раза щелкнуть по нему левой клавишей мышки. Спасибо за внимание и до новых встреч. С вами была Забойкина Алла, отдел сопровождения компании «Инфострои».